Ребята, всем привет! Огромнейший меня зовут Аня Нэш, я рада видеть вас на своем канале. Вот у меня уже, знаете, такая как традиция, я с чашечкой кофе просто поговорить, поболтать. И сегодня хотелось мне рассказать вам такую не очень приятную историю, которая произошла у нас с мужем прямо вот буквально несколько недель назад. Ну, мы уже с ним, конечно, подуспокоились. Я сейчас уже так в таком... В бодром настроении и прежде чем я вам расскажу хотелось бы мне немного поговорить по поводу прошлого моего ролика спасибо тем кто писал комментарии там их немного конечно но все равно прям огромное спасибо а, и хотелось бы немножечко пояснить именно вот про то что заблокирует youtube или нет есть вероятность прям что его заблокируют. я даже не знаю успею я выложить сегодняшний вот этот вот мой ролик я не знаю просто потому что роскомнадзор требует чтобы youtube компания google да удалили те экстремистские ролики которые сейчас вот прям по youtube блуждают. то есть это те ролики которые призывают к тому чтобы убивать граждан российской федерации то есть ну, короче кошмар но пока youtube делать этого не спешит я не знаю почему хотя он прям так активно пытается да и стремится к тому чтобы остаться вот на территории российской федерации но вот если получится так что он не выполнит требования то скорее всего его удалят да? не удалят, да, а заблокируют как да, как заблокировали вот Instagram, Facebook да, и использовать эти приложения теперь, ну скажем так, себе дороже, короче говоря а, вот, а когда началась вот эта вот вся ситуация когда вот ввели нам эти санкции у меня муж подумал то, что сейчас цены полезут вверх да, мы копили на ремонт мы хотели сделать пристройку да, потому что у нас трое детей, и нам хотелось бы, конечно, сделать детям отдельные комнаты. И муж у меня копил деньги. Он обзванивал все организации. В общем, на, у нас в нашем городе куп леса стоит 16 тысяч рублей. И мы, конечно, хотели сэкономить. И он на Авито нашел объявление. Он позвонил, то есть сначала трубку никто не брал, потом перезвонила девушка. В принципе, вообще, знаете, никаких подозрений вообще не вызывало. То есть они так ну, нормально поговорили, пообщались. То есть она скинула нам все реквизиты, то есть мы через WhatsApp, она скинула нам значит, чек, у меня муж поехал оплачивать, и я, когда села возле компьютера, думаю, посмотреть, что это за фирма вообще, и у меня, знаете, меня никогда шестое чувство не подводило, но я никогда им не пользовалась, и вот у меня, понимаете, вот такая вот проскользнула мысль, что Стас, не оплачивай. И почему я ему не позвонила, я вот я не знаю. Ну, в общем, он приехал, что все оплатил, как бы скинул ей чек, через WhatsApp, все там, как бы велась переписка, все привезут, как бы никаких проблем не будет. Да, не будет, то есть никаких нареканий не было, ничего, все нормально. Ну, значит, на следующий день, это был час дня, он написал, спросил, то есть, когда привезут, нам сказали, что вот, ждите, там, в 15, с 15-17.00 вам привезут, заранее вам водитель, за час он вам позвонит, значит. Но мы как-то уже, знаете, как-то -как -как вот какое-то чувство уже было, что вообще что-то уже не то. То есть время уже 5 часов вечера, соответственно, нам никто не звонит. И когда у меня муж написал в WhatsApp вот этой вот девушки, что время 5 часов, то есть как бы никто не звонит. И она была в сети, и она тут же вышла. Ну, мы, конечно, сразу поняли, что, что нас, конечно, развели. И развели нас, конечно, на крупную сумму, на больше, больше чем 100 тысяч рублей. Но это еще не все. Дальше просто было какой-то, просто, я не знаю, ребята, просто как-то в голове реально не укладывается. Мы уже забыли, мы уже поняли, что нас развели, и я, конечно, мужа поддержала, потому что это не только его вина, это и моя вина, что почему-то... Что что я его не остановила, что хотя я его спрашивал, говорю, ну почему ты э, ну, не хочешь вот поехать и купить за 16 тысяч, ну уже ладно там, ну просто хотел сэкономить, то есть ну, как-то вот так. И я, конечно, его поддерживала, говорю, ладно, как знаешь, люди миллионами теряют, и знаешь, ты не один в такую ситуацию попадаешь. Я его как бы поддержала, потому что, ну, я вижу, что ему и так как бы, да, если я буду сейчас вот эту вот обстановку нагнетать, зачем это нужно? Ну, мы как бы уже про это все забыли. Он потом... Поехал в прокуратуру, он просто что он был в прокуратуре, и отправляет фотографию. А, он до этого написал, спросил. То есть я так понял, что вы меня развели. Меня через два, наверное. То есть она ему ответила на этот вопрос. Просто в наглую написала, да, и все. И он потом написал, что, ну, что мы обратились в прокуратуру. Я не знаю, ладно, он пишет, ладно, там... Типа как у вас там вообще обстановка. Блядь, просто дальше какой-то просто пошел трэш. То есть, она э, писала нам о том, что начала агитировать нас на то, чтобы мы хочешь, пошли на митинг, э, прислала нам фотографии, что наши ваших обстреляли вообще, не хотите ли вы забрать свои танки? Вот они тут на улице валяются. Ну, в общем, вот все в таком духе спрашивала, может быть, вам еще видео прислать, у меня таких много и мы просто вот вообще, мы просто сели вообще вот, ну честно говоря, вот эта ситуация она нас просто обескураживает и мы дальше не, стали, дальше не стали вести переписку, мы просто заблокировали этот номер. Ну, мы, конечно, поняли, что деньги нам уже не вернуть. И муж у меня ходил в прокуратуру. Они, конечно, пробили этот номер, который был ну, в WhatsApp. Получилось так, что он ни на кого не зарегистрирован. Скорее всего, эта сим-карта была куплена просто в конверте. И он передал да, какие-то номера. С которых, то есть мы не могли даже позвонить на этот номер, то есть он только в одностороннем порядке, который именно городской. Вот. Но пока, пока результатов никаких нету, То есть мы оставили все данные, все. Вот. Но пока нам сказали, что перезвонят, но нам сразу дали понять, что в любом случае деньги вы уже не вернете. И какие мои мысли вот по этому поводу? Ладно, знаете, там деньги как бы, да, деньги деньгами это такая вещь приходящая, уходящая, ничего, еще заработаем. И хотелось бы мне вот сказать, да, вот таким вот людям, которые так вот поступают, никакого счастья вам эти деньги не принесут. То есть вы их в любом случае потеряете, ну не в такой, в какой-то другой ситуации. Удачи им. Вот такая вот, ребят, не очень приятная история. Ну что, подписывайтесь на мои каналы. Я не знаю, в прошлом ролике тоже хотела скинуть свои ссылки на канал на Рутуб, на Яндекс Дзен. Мне, конечно, там еще надо разбираться, поэтому ну, пока подписывайтесь сюда, а потом уже, надеюсь, не потеряем друг друга. Всем удачи, ребята, и всем пока-пока. Я пошла кофе добивать.